В сентябре нас ждут uh -huh. в Крыму сначала на фестиваль к Роману Герейла, это Баштановка. С... это Баштановка возле древней столицы Казанского... Крымского. Крымского ханства, Крымского. Крымского ханства. <laughs> Казанского а Крымского ханства. А потом сразу после этого фестиваля мы едем в Ялту, где уже Удалось все, так сказать, выстроить и продолжим занятия первой и второй ступени в, в этом замечательном курортном городе. И нам открыл свои объятия один из старейших санаториев этого города, санаторий Долосы, который находится прямо над Массандрой, внизу моря, пляжи, а это горы. И, и все оттуда открывается, хотя и до пляжа там не так далеко. 500 там небольших метров возрасте. Высоты находятся автобусы. Автобусы просто спускают летом. Ну, ходят автобусы, да. Да и дойти там не так далеко, там, полтора километра пробежаться. Это не Вот. Значит, нас там тоже уже ждут. Мы там открыли свой уже офис в, очень, в самом центре Ялты. У нас есть там административная поддержка. То есть к нам с большим, так сказать, вниманием и, как бы, можно сказать, ладского и уважением отнеслись в администрации города. Поэтому мы думаем, что у нас этот процесс пойдет. В Минюсте с большим опережением там тоже все для нас сделали и начали. Мы проводили регистрацию с ускоренными темпами. Уже снят офис, как я уже говорил, в роскошном месте просто. Так что будем переезжать туда. Ну, собственно, об этом, наверное, может быть, более подробно расскажут вот Наталья Леонидовна, она тоже была вместе со мной в Ялте, когда все, это, все встречи проходили, переговоры, регистрации, все это видела. Может быть, она тоже поделится своими впечатлениями об этом городе. Еще раз, дорогие друзья, здравствуйте. Речь идет о том, что учение, которое выходит сейчас в свою актуализацию, которое существовало существовала тысячелетие Эоны на Земле, оно будет проходить в таких трех основных базах и центрах для того, чтобы людям было удобно, во-первых, приезжать туда по месторасположению, во-вторых, выбирать удобное время. Поэтому, пожалуйста, Казань, Пушкина, Москва, вот август месяц, да, а затем Долосы, Ялта, сентябрь, бархатный сезон, то есть первая половина дня вы посвящаете обучению, учебе, а далее, как соединению со всеми стихиями, и море, и горы, и солнце, и земля, и природа, и деревья, и все это одно поддерживает другое. И результаты получаются необыкновенные, тем более, что Долосы по специализации – это легочный урок. Это находится в горах, где сосна, и вы наслаждаетесь этим запахом, который перемешивается с запахом моря. Пожалуйста, выбирайте, это будет очень хорошо. И прочтете расписание, прочтете условия раз, размещения, проживания с трехразовым питанием. Мы, как говорится, посмотрели то, что нам предлагали, дали свое добро, потому что есть люди, которые... Хотят жить на месте, кто-то, может быть, в другом месте захочет себе найти. Но это уже другие вопросы. Главная база создана.